Всем привет! Пришла отличная пора для освоения новых технологий и новых идей. Для того, чтобы понять, какие настройки необходимо сделать в программе печати 3D принтера, нужно лучше освоить автокад, сделать модель для печати. А моделью 3D печати у меня будет виброфильтр для центрального пылесоса. В ходе 3D печати виброфильтра столкнулся с несколькими недостатками и неудобствами. Виброфильтр печатал из пыла пластика. Поверхность пришлось зашкурить и окрасить. Тут я понял, что 3D печать это очень длительный процесс. Вот периодически отключали в доме электричество и детали корпуса пришлось делать из частей, а потом склеивать. Поэтому для 3D принтера необходим источник бесперебойного питания. Виброфильтр состоит из нескольких деталей, которые соединяются между собой винтами. Основные части виброфильтра – это конический корпус, решето и вибромотор с реле задержкой времени. Электрическая схема реле задержки времени показана на 20-й минуте этого видеоролика. Сейчас у меня в руках верхняя часть виброфильтра. В верхней части виброфильтра имеется специальное установочное место для вибромоторчика. Сейчас я покажу, как будет работать вибромотор. На оси мотора закреплен балансир, который через толкатель будет взаимодействовать с решетом, которое закреплено между двумя деталями корпуса на пружинах. Для толкателя предусмотрено прямоугольное отверстие. При каждом повороте вокруг оси балансира происходит поступательное движение толкателя вверх-вниз. Решето выполнено из диралюминиевого листа. Процесс сборки виброфильтра состоит из соединения верхней конической части с промежуточной основой решета, установкой толкателя и установкой самого решета, а потом соединение этих частей с конической нижней частью винтами. Для того, чтобы решето могло свободно перемещаться на некоторое расстояние, оно устанавливается на направляющие с пружинами. Так будет выглядеть виброфильтр в сборе. Установочное место вибромотора должно закрываться герметично крышкой. Далее мы можем посмотреть на печать отдельных деталей. В картинках справа внизу, это модели в автокаде. В данный момент вы видите печать детали, которая устанавливается между коническими крышками. Печать основания под решетло. И в этот момент отключили электричество. Деталь пришлось склеивать из двух частей. Это печать недостающей части основания под решето. Для ПЛА пластика рекомендуется клей на основе дихлоретана. Склеил обычным суперклеем, который был. Тут нет больших нагрузок. Как я убедился, этот клей достаточно прочно склеивает детали из пыла пластика. Это печать верхней конической части корпуса, куда устанавливается вибромотор. И только когда началась печать место под вибромотор, я понял, что сделал ошибку в модели, или нужно было сделать доп настройки в слайсере для формирования поддержек. Переделывать модель в автокад не стал, подложил кусок линолеума. Здесь в очередной раз отключили электричество. И пришлось допечатывать оставшуюся часть детали дополнительно. Сейчас происходит печать толкателя. Для печати мелких деталей увеличил значение переменной Face Stress в автокад, изменил настройки в слайсере для ретракта и заполнения сопла, увеличил температуру и стал использовать ветродуйку. Это крышка моторного отсека. После изменения перемены FaceTress в автокат и настроек слайсера по ретракту и заполнению сопла, качество деталей значительно повысилось. Нет отслоений, детали монолитные и исключительно гладкие. Часть балансира для вибромотора. Как видим деталь гладкая и монолитная. Осталось распечатать коробочку для реле в задержке времени. крышка для реле времени готова Напечатываем саму коробочку под реле времени Реле задержки времени сделал из легкодоступных деталей. Работает надежно. На электрической схеме резистор R1 может быть переменным. И тогда задержку можно задавать от нескольких секунд до нескольких минут. Суть работы виброфильтра заключается в том, что оно периодически вибрирует и таким образом сбрасывает застрявшие волосы шерсть обратно в бак. Я сделал так, что контакты реле, которые запускают вибромотор, одновременно являются управляющими для блока турбин. То есть, когда включается вибромотор, турбины отключаются. Нельзя забывать о технике безопасности при работе с электротехническими приборами. Блок питания рассчитан на выходное напряжение 12 вольт. Проведем испытание моего реле задержки времени. Засечем время, через которое вибромотор остановится. Убедившись в работоспособности вибромотора и реле времени, все это собираем в единый корпус. Проверим правильность установки решета на пружинах. виброфильтр пригоден для эксплуатации. Устанавливаем <звёздные> виброфильтр на пылесос.